Окей, вы готовы узнать правду? Тишина. Тишина. Ребят, Лера маму. Ребята, всем привет! Вы на канале Video Baby или на канале Video Baby Life? Подписывайтесь, Настал этот момент, когда исполнилось 1 миллион на канале Video Baby. Это тот момент, который вы ждали все. Ребят, в общем, через два месяца, как будет уже три года, как мы на канале, достаточно много изменилось. Мы выросли вместе с вами. Вы росли вместе с нами. Привет, друзья! Меня зовут Лера, и вы на канале Видео Baby. Папа, твоя дочка. Папа, твоя дочка. Для съема клипа мы будем его разрезать. Снимать. Это полость будет. Нам придется, не, Лера. Не... Вы смотрели, как а, мы растем, как Лера растет от маленькой. И уже вот какая.. Выросла, девочка. Я буду я первая. No, я, стану start, я, буду я первая. No baby. Я стану number one. Я маленькая baby. Я буду первая. Я первая. No baby. Я стану number one. Я маленькая baby. Уже давно позировался, папа. Уже идет в девятый класс. Вы наблюдали за мной, как я худал и поправлялся. И какой я сейчас. То есть вы все время были с нами. Большое вам спасибо, ребят. Это очень было приятно, когда мы одолели отметку в 1 миллион. Но это космически приятно. Но есть же обратная сторона медали. Вы же понимаете, что нам нужно рассказать сегодня всю ту правду, которую вы ждали все эти года. Я знаю, что сейчас очень много зрителей смотрят со своих планшетов, телефонов, либо компьютеров и хотят узнать, один самый важный вопрос, который волнует всех. Где Лера на мама? Да, этот вопрос просто гремел, горел. Он вообще был везде. Где, запросы, а, б -б -б -б -б, где Лера на мама? Где Лера, -ма Лера мама? Где <связывается> жена Евгения? Даже в Гугле, общем... когда забиваешь, просто уже высвечивается, что такие запросы были. Ребят, все-таки настал этот момент. Я попрошу вас, чтобы вы. Нормально отреагировали на эту ситуацию, так как эта ситуация жизненная, семейная, и мы вынуждены рассказать вам всю правду, всю, которая вас интересует. Так как мы обещали, что мы на миллион подписчиков на канале Видео мы откроем всю тайну для вас. Мы сдержались с дочкой свое слово, и сейчас вы все узнаете и будете свидетелями, что произошло в нашей жизни. Окей? Ребят. Мы держим свое слово, обещали в миллион, миллион мы открываем эту тайну. Тяжело. Вчера целый день было очень тяжело, вы, вы читали посты в Инстаграме, ребят, и тяжело. Вам сейчас говорить, я не знаю просто, как вам это начать, как вам сказать вас э, не испугать. Мы не готовились, мы ничего. Мы не просто готовились. Камеру, все. Включили просто камеру сейчас, и вот вам хотим это все рассказать. Вообще не готовились. Это видео свежее, просто вот сейчас вот сегодня. Утром сейчас вы увидите это видео в 3 часа 15 минут, а у нас сейчас... сейчас... 12. У нас сейчас 12 часов дня. Чтобы мы просто еще успели видео это залить на YouTube. Секундочку, внимания. Дальше будет конкурс. Так что не выключайтесь. Не перематывайте. Потому что если вы сейчас где-то перемотаете, вы пропустите. Очень важный момент. Окей? Дальше ждите конкурс на розыгрыш. Что мы разыграем? Многие уже знают. Многие потому, уже мы знают. мы говорили Вот этот iPhone. Вот этот iPhone. 5S мы разыгрываем на конкурсе в нашем инстаграме. Так что все, кто подписан на инстаграм Лерон и подписан на инстаграм мой, вот ссылки, мой инстаграм и Лерон инстаграм, быстренько подписывайтесь, там будет пост. Вот самый первый пост с этим телефоном и еще с двумя пауэрбанками. Очень красивыми, я просто не могу сейчас дотянуться, не хочу вставать их брать. Это будет на первое, второе и третье место. Обалденные пауэрбанки на солнечных батареях. Окей, ребят, ну что? Готовы вы? Конкурс начинается, ждите пост. У Леры на странице и у меня на странице. Условия? Какие условия? Условия. Быть подписанным на наших два инстаграма, написать в Директ Плюс и под постами, как у меня, так и у папы в инстаграме, отмечать своих друзей. Отмечать можно сколько угодно, главное один комментарий, один друг. Ребят, первое, второе, третье место. Будем разыгрывать. Айфон попадет в финалисту, сразу говорим. Так что мы будем разыгрывать, как и всегда, мы все разыгрывали, да, там, AirPods, как мы разыгрывали, вы знаете, будет полностью настоящее голосование, не рандомное, мы просто будем вот так вот, да, как мы делали, ваши комментарии, вести, вести, вести, вести, вести, и палец одновременно останавливается, а финалист сразу получает этот iPhone. Ну что, ребят, рассказываем, значит, да, настал этот момент, ребят, вам всем было интересно все это время, что с Лераной мамой? Фу. У меня в сердце, короче, сейчас, блин Я не знаю просто сейчас, как это все сказать Понимаешь, вот люди, ну... Вы наша семья, вы должны это знать И как вы отреагируете Я просто очень боюсь, блин, смотри, у меня уже начинают Потеть ладони, как на детекторе лжи mm. Ну, потрогай, прикинь-ка mm. Да? А тебе не страшно? Мне что-то страшно, я не знаю я почему Ничего не смущаюсь? Лера, мы три года держали это в тайне Вообще держали Нигде, ни на одном эфире, нигде мне было про маму. Вы такие не знали, ребят. Этот вопрос, ну, это самый тяжелый вопрос и это самое тяжелое видео за всю историю возникновения канала Video Baby и Video Baby Life. И Video Baby Life. С чего начать, даже не знаю. Фух. Окей. Вы готовы узнать правду? Тишина. Тишина. Ребят, Лерану маму убили. Лерану маму, там, я не знаю, задавила машина. Лерана мама бросила нас и уехала. Лера на мама, какие еще были? Это все ваши догадки. Это все лицо? ваши догадки, которые были, да. Какие еще там? У Лераной мамы я не знаю. там. И природах. Природах умерла. У Лераной на маму зарезали, я знаю. Там а, ты ее не видела никогда в жизни, да? Или она живет в Англии? Нет, это неправда. Это И же... ребята, те, кто пишет в комментариях, что в смысле было уже видео про маму. Что тебе рассказывали? Это моя бабушка, папина мама. Да, вы не путайте, потому что все, вы не смотрите до конца видео, и потом все, начинается ажиотаж. Это наша бабушка. Ребят, в общем, вопрос прозвучал, и вот на него ответ. Мама у Леры есть. Как у любого другого человека. Блин, я представляю, как сейчас все вот так. Мама всегда была у Леры, но обстоятельства были такие, что мы на самом деле с Лерой жили вдвоем. Вы правду всю смотрели, мы вам показывали там воспитание, это все правда, мы жили с ней вдвоем. Мама отсутствовала какое-то время, так как она... И перепало это время как раз то, как мы начали вести канал. Мы только начинали вести канал, и с нами мамы не было, так как мама... В общем, я не знаю, как вам сказать, это, это наше семейное, мы не можем вам все излагать, но так как у нас у мамы проблемы со здоровьем. Она не инвалид, все нормально. Вы бы сегодня... Ходит ее... нормально. Ходит все нормально, у нас хорошая, красивая мама. Хотелось бы, чтобы вы ее сегодня увидели, мы хотели, чтобы это сегодня все произошло, но, к сожалению, она сейчас в больнице. Она в больнице лежит в Киеве, и это не первый раз уже происходит, потому что лежит по два, бывает и три месяца да, лежала. У нее проблемы со здоровьем, я надеюсь, скоро все будет хорошо, потому как что... Как только она... она приедет к нам, я думаю, мы снимем видео. Мы, мы снимем смотреть. видео, и вы его увидите на канале, видео Baby Life, да? Мы на лайв-канале, если мы ее уговорим, потому что она тоже не очень хочет сниматься. Это второй, э, как бы такой второй очень важный момент. Она никогда не хотела попадать в кадр, никогда. И вот это вот очень сильно нас настораживало, мы хотели ее показать. Но так как проблемы были со здоровьем, но ну, они есть сейчас, о которых мы никогда не говорили, она очень часто отсутствовала. Но все же мы вместе, мы все любим друг друга и помогаем друг другу. Были периоды, да, когда у нас вообще не было настроения, мы не знали, что делать, потому что, ну, вы понимаете, когда член вашей семьи лежит в больнице, ему плохо, нам нужно снимать видео, нам приходилось идти на жертвы, мы снимали это видео. Мы это все переживали внутри нашей семьи, но чтобы вы это не заметили. Мы улыбались даже, когда этого не хотелось. Да, когда не хотелось, даже были, мы тянули эти улыбки. Я надеюсь, вы нас поймете, вы нас не осудите, мы от вас не то, что скрывали это. Просто хотели давить на жалость, чтобы... Да, чтобы, чтобы вы не думали, что мы реально там какие-то там... Да, ты правильно говоришь, там, на жалость давят. Нет, мы просто не хотели вообще об этом рассказывать. И сегодня я не хотел вообще заводить э, разговор о том, что э, мама болеет. Скоро, я надеюсь, она приедет, она нам во многом помогает. И в очень многих видео... Она реально помогает. Несмотря на то, что она в Киеве, она нам помогает писать сценарий. По она, она нам сценарий, видео. да, по видео. Бывали очень-очень много моментов, когда нам помогала наша мама. Но сказать и показать мы не могли вам. Так как она не хочет попадать в кадр вообще. Вот не хочет человек светиться на видео, но хоть убей. Есть ли среди вас такие знакомые? Интересно вот. Там есть камеры, не хочет вообще этой популярности. Но... Есть такие люди, в общем, ситуацию, я надеюсь, вы поняли. Никто от вас ничего не таил. Мама жива. Это очень хорошо. Так что все мифы и легенды, которые покрылись тайной о маме Леры, все мы разбили просто вот как вот бризом об скалы. Да? Вместе, но бывают такие моменты, когда она уезжает и лежит 2-3 месяца в больнице. И вот на период, правильно Лера говорит, вот когда вот именно сам был канал, как мы выпустили, как папа и дочка читает рэп, как дура, плачу, вот ну, в тот момент ее не было. И мы вот начинали, вы начали спрашивать, где мама, где мама, где мама, где мама. Но мы же не могли вам написать, наша мама в больнице, наша мама постоянно... Мы просто, ну как бы, даже эта тема, эта тема не будет развиваться, ну типа, а тут просто такое раздули. Да раздули просто, ну это жесть. Мы, начали, мы уже начали переживать, что такое пишут что вам спрашивали, вам вообще, ну как вы, вы что, это же неприятно Лере такое читать о маме. Ребят, тайна открылась. Я надеюсь, вы за нас рады. Вы, надеюсь, нас поймете. Подпишитесь еще больше, потому что теперь на, потому что теперь на канале Видео Baby Life. Если мы уговорим... Если мы уговорим нашу маму сейчас в процессе, чтобы она Давайте снималась... То вы будете писать в комментариях, хотите вы вообще видеть маму в наших видео или нет? Да. Чтобы комментарии и все-таки захочет, если вы будете хотеть вообще видеть на наших да. видео. Да, на это было канале. бы круто, скажи, чтобы мы втроем были. Ребят, Анатолия, если... Мы хот... уже реально скоро должны вернуться уже к нам. Все вместе напишите комментарий, мы его, и наверное, закрепим, нам... да? да? Ну давай его закрепим, и вы поможете нам лайки, чтобы она это увидела, что вы действительно хотите ее увидеть. Если вы хотите увидеть нашу маму на YouTube, обязательно ставьте палец вверх сейчас под этим видео и делитесь этим видео, ребят. И хотим отдельно сказать спасибо большое вам за этот миллион. Мы идем на второй миллион. Также на канале видео Baby Life мы идем уже на полмиллиона. Да, у нас уже почти скоро полмиллиона. Но даже Тик... музыку начали так, что на улице играть. Да, в ТикТоке у нас уже 700 тысяч, А у меня даже на аккаунте 116-300. Ну, на общем у нас 700 чем-то, в лайке у нас 500 чем-то тысяч. В общем, короче, мы везде идем по миллионам. Мы, как миллионеры из трущоб будем собирать миллионы. На самом деле это было очень тяжело, так как мы не из богатой семьи. У нас нету мажорных обеспеченных родителей. У нас нет влиятельных. Мы сделали себя, да. сами. У нас вот, нет да. влиятельных друзей. Нет популярных друзей не было до этого. Не было популярных друзей видеоблогеров, миллионников, вообще никаких. Мы создали сами себя. Мы живем в маленьком городке провинциальном, где 60 тысяч населения. Это такая чуть ли не маленькая деревушка. Мы не живем в огромном мегаполисе, не в большой столице. Мы создали себя сами. Мы вот как точно вот миллионеры из трущоб. Мы заслужили этот миллион, я надеюсь, по праву, потому что благодаря только это все вам. То, что вы на нас подписались и вы нас смотрите. Вы делитесь нашим видео и ставите нам лайки. И только из-за этого мы... Вам благодарны, потому что вы наша вторая семья. Спасибо вам большое, ребят, за то, что вы посмотрели это видео. Наконец-то вы уже узнали эту тайну. Вопрос закрыт. Мы вас всех любим. Реально любим. Наконец-то все, Лето. Уже все узнали. Я молю Бога, что на самом деле вы уже знаете правду. Спасибо вам за миллион. И ждите второй миллион. Ну что, до следующего видео, до следующего блога челленджа, рэпа. Всем пока!